Всем привет! Сегодня буду консервировать помидорки на зиму, очень пряные, кисло-сладкие, вкусные. Для меня зимой нет ничего такого интереснее, чем какая-нибудь такая вредная жареная картошечка с таким пряным помидором. В общем, очень вкусно! А за рассолом реально стоит очередь. В общем, все по порядку, готовится очень просто. Я стерилизую банки вот так вот на чайнике. мне это очень удобно. Кто хочет в духовке, кто как привык. Также буду стерилизовать крышки чтобы убить все лишние микробы. Мою и помидоры, и всю зелень, которая у меня будет там использоваться. Каждый выбирает зелень по вкусу. Также мне понадобится сюда одна крупная луковица на все. Много лука не добавляю. И один большой красный перчик. Опять же, много его добавлять не буду. Мне нужно от него буквально немножечко аромата пряного добавить, а не то, чтобы он перебил именно вкус моих помидорок. Нарезаю листья хрена такими где-то по 5 сантиметров полосочками. У меня здесь 3 крупных листка на 6 банок: 3 литровые и 3 трехлитровые. литровые Утром бывала я туда вниз листочки хрена и зонтики укропа в банке. Они дают намного больше аромата, чем, допустим, обычная зелень. И режу пластинками сюда по два зубчика чеснока в большую банку и по зубчику в маленькую. Много чеснока добавлять не нужно, потому что все-таки мы не огурцы консервируем. И распределяю лук внизу. Лук можно и чередовать с помидорками, то ну, тоже будет очень красиво именно в банке смотреться. Теперь подошло время для специй. Специи можно использовать любые. Я буду использовать сюда вот лавровый листочек, разбрасываю абсолютно на глаз каждый раз. Смотрю и по размерам листочков, где-то в среднем по одному листочку в маленькую, по два в большую. Буду сюда добавлять еще и черный обычный перчик горошком. Буквально по 4 бусинки в маленькую баночку, соответственно, больше в большую. И душистый перец. Тоже по 2-3 бусинки в маленькую баночку и, соответственно, в большую пропорционально. Буду добавлять еще буквально по одному зонтику горчицы. Ой, горчицы-гвоздики. И кориандр с горчицей. Кориандр дает реально очень пряный такой привкус. Мне очень нравится консервация с ним. И горчица. Во-первых, с ней консервация очень красивая. Эти бусинки, когда плавают, там очень мне нравится. И они придают очень такой интересный привкус. Помидорки я саму плодоножку буквально там 2-3 раза продырявливаю шпажкой, либо зубочисткой. Они тогда у нас не лопнут и лучше промаринуются. И утрамбовываю их в баночки. Довольно плотно стараюсь. В последнюю очередь в помидорки добавляю буквально одну вот полосочку перчика. В маленькую баночку и, соответственно, в большую уже распределяю. Много перчика не добавляйте, чтобы он не перебил у нас аромат помидорок заливаю банки кипятком стерилизовать абсолютно не люблю потому что можно и переварить в общем не люблю будем заливать два раза просто кипятком оставляем помидоры постоять 15 минут и затем сливаем всю жидкость обратно в кастрюльку и потом в, в эту жидкость уже будем добавлять сразу соль и сахар будем делать рассол не переживайте что у нас некоторые специи ушли сюда в водичку мы их обратно разольем по банкам Возвращаем обратно, пока закипает, буду консервировать вот таким вот ключом, он очень мне нравится, он с такими вот как с резьбой, очень удобно ним консервировать, покупала я его на китайском сайте Нильчик, в одной из моих обзоров был именно этот ключ. Мне он очень нравится, вы сейчас увидите, ним работать очень просто, а с этого китайского сайта вообще очень много чего заказываю, последнее время мне очень нравится, качество на высоте и приходит курьером домой. После того, как наш рассол закипел, добавляю в него уксус и уже после закипания с уксусом разливаю по банкам, наливаю до самого верха. Лучше пускай лишнее у нас выльется, но будет поменьше воздуха. И прокручиваю ключом. Закрывается очень быстро, мне очень нравится. Вытираю вокруг и переворачиваю баночку, смотрю, чтобы там ничего не капало именно с подкрышки баночки. Переворачиваю. И накрываю сверху каким-нибудь таким шерстяным, либо махровым полотенцем, чем-то очень теплым. И оставаю, оставляю до полного остывания. Получаются вот такие вот ароматные, классные помидоры. Прекрасно хранятся в условиях квартиры. В общем, рецепт очень крутой. Обязательно попробуйте и не забывайте поставить палец вверх. А с вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.